Предположим, да похоже, все может все, все может быть, все может все, все может быть, быть, быть вс, вс может быть, быть может все, вс может быть.